Когда-то этот город случился энергией. Темный и опасный, но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь, другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика, на грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз, и копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток, крыши превращаются в дороги и перекрестки, ловушки и тупики, пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Пора потренироваться, а, Фейд? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно... ...нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Лето завершает свою обычную пробежку, поэтому повторять все за ним. Хорошо? Подпишись. Из-за этого колпаков они направляются к тебе. уже рядом. Приготовьте. Двигайся резкий, а. а. к вам направляются еще копы. Давай же, Фейд, копы на хвосте. Эй, кидай мне сумку. Так, пакет у меня. Осторожней, они не шутят, Сэл. Вс путем. просто начали палить. Что же, черт возьми, происходит. Я порасспрошу людей, тащи свой зад обратно на базу, Фейк. Повторите, офицер Коннорс! Направляюсь к Поупу. Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе. 56-я Вест Арланд Драйв. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс. Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка. Порю да, сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь. Сейчас попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло Накопов, От чего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда Вечная? она пышная. А, понятно. Пока, мерк. Всем подразделением прибыть на 56-ю Вест Арланд Драйв. Соблюдать осторожность! На связи. Подключай канал, следи за мной. Почти на месте. Как решишь сообщить мне где ты и что, черт побери, происходит, я ведь внимание. Это моя сестра. Ладно, посмотрю, можно ли что-то выяснить. Погоди немного. Говорит на В, поднял поднялся шум. Там офис Поупа. Туда-то нам и надо, но без глупостей, черт его знает, с чем ты столкнешься. <звы> ты же знаешь, что он баллотируется в мэра. Наконец-то в городе появился какой-то кто-то, способный очистить это болото. Говорит, на Вест-Арлов поднялся шум, там офис Поупа, туда-то нам и надо, но без глупостей, его знает, чем ты столкнешься. Ты же знаешь, что он баллотируется в Мэр? Наконец-то в городе появился кто-то, способный очистить это болото. Подумываете отвезти детишек в галерею нью Эдем»? Не забудьте остановиться перекусить в ресторане «Райские кущи», расположенном на втором этаже за клумбой слева. «Райские кущи» – каждому седьмому гостю яблоко в подарок. Кейт? Что ты здесь делаешь? Что случилось? Это ты? Нет! Так ты его не узнаешь, да? А должна? Это Роберт. Роберт Поуп. Папин приятель. Черт, тот Поуп. Он позвонил мне. Мы почти не общались с тех пор, как я стала копом. На прошлой неделе к нему вломились. Он ведь баллотируется. Ты не читаешь новости? Это уже не новости. Это реклама. Он избирался в мэры. Значит, взлом должен был сильно напугать его. Я тоже так подумала. Но вот что странно, он рассказал мне о взломе, попросил прийти, а потом спросил о тебе. Я не видела его, наверное, лет 10. Как бы там ни было, он был еще жив, когда я приехала. Сидел за столом, что-то писал, а затем я отключилась. Когда пришла в себя, он был уже убит. Уверена, из моего же пистолета. У него на столе был ежедневник, он исчез. Не знаю, был ли кто-то еще в здании. Я оставила рацию в машине, даже не успела еще ничего сообщить. Ясно. Пошли со мной. Отведу тебя в безопасное место. Сейчас мне время бежать. Я не такая, как ты. Бегство только подтвердит мою вину. Слышь, это случайность, Кейт? В этом городе нет места случайностям. Кто-то хотел убить его, а из тебя сделать козла отпущение. Помоги мне. Эйфи, пожалуйста, у тебя есть знакомый. Тут что-то очень серьезное. Что-то, о чем он знал, о чем хотел рассказать мне. Я не могу влезать в это кейс. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Отлично, я не. Буду. Копы на подходе, стоит. Думаю, ты захочешь ввалить оттуда через... А, да, сейчас. Я попробую, кейт okay, окей. Okay. Если начнутся проблемы, найди лейтенанта Миллера, моего начальника. Расскажи ему все, что знаешь. Я серьезно, Фейд, они шутить не будут, ты понимаешь? Проваливай отсюда. Уходи! И Фейд, спасибо за все. Можно перевести дух. Черт ничего себе. Не могу поверить, что по убит. Гадство, чертов город. Так ты и знала его, да? Да то в этой ты умудрилась влезть в осиное гнездо. Иди к мосту на той стороне авеню, потом чешить Центрион Плаза. Срочный выпуск City News. Прокурор Роберт Пол, палотировавшийся в мэры, был найден мертвым в своем офисе на Вест-Арланд. По предварительным данным, он был застрелен одиночным выстрелом в голову. Мы будем сообщать вам подробности этого дела по мере их поступления. Затёк несколько машин с копами. Едут к тебе. У тебя мало времени. черта мерк что-то заставило кого-то напрячься малышка я не знаю что именно но тут запахло жареным привет цел тяжело было от них оторваться Не, копы не поймают и собственные задницы но у них появилась привычка палить во все подряд радио не затыкается про убийство попа копы бегают как ошпаренные что на них нашло наверное кто-то вставил им пару пистонов ты осторожней там, Цел. Так от чего вся чехарда? Наша девочка увела улику с места преступления. Теперь, похоже, каждый коп в городе хочет поймать ее. Это та улика, что ты слям Ага. Кажется, это слова из дневника. Все остальное пропало. Все, что я разобрала, это слова Икар и в самой высоте. Икар, это грек какой-то, да? Точно. Его папаша смастерил пару крыльев из перьев и воска. Затем пацан подлетел слишком близко к солнцу. Нет крыльев, нет и кара. Если кто что-то и слышал, ты знаешь, кто это, Фейт. Да уж. Я знаю, что он уже не бегущий, но у него есть связи. Ты не можешь избегать его вечно. Поспорим? Таком о ком? Дрейк засек, где спрятался Jackknife. Он на одной из крыш на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого корректора. Правда, там все кишит копами. Следую по каналу Продолжается таун. расследование дела об учении прокурора и кандидата на борт мэра Роберта Хоупа по мертвым в своем Эти штуки пообломится лезть сюда. Что-то поймал на их канале. Ай! Уже они догадались, что ты тут вынырнешь и разместили впереди снайперов. Отваливай! Они внутри изваливают туда, фейс! Слушай, Джек Найп может знать что-то о смерти Поупа, только не давай ему злить тебя, лады? Ну, когда-то он был неплохим бегущим, сейчас даже не знаю, на кого он работает. Петти! знаю, зачем ты пришла, детка. Лучше скажи, как и связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все Копа. Значит, ты ослышался. Тебе нравится борьба, Фрейд? Поп был фанатом, серьезным. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника: Трэвиса Барфолла. Когда-то тот выступал под именем Робба. А мне-то что с того? робер ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают, ей их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыба и покрупней. На твоем месте я бы хорошенько расспросил этот кусок дерьма. Удачной охоты, Фейт. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Роберну. Хочу навестить Миллера. Фейт, что ты делаешь? А Джек ему расскажешь. Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт.